Всем привет-привет, вы на канале Вот GSN. и сегодняшнее видео будет посвящено ДПМу и той чухне, которую я якобы несу. Почему говорю именно такими словами? Потому что буквально ну, пару часиков назад я был вынужден удалить один из комментариев под своим видео. Бро, ты не обижайся, пожалуйста, я думаю, ты понимаешь, о ком речь идет. Я не допускаю на своем канале нецензурные высказывания. Вот если бы ты свое субъективное мнение по поводу того, что я говорю в видео или что я показываю, написал на нормальном языке, без использования матерщины, которую могут прочитать в том числе дети и женщины или девушки, которые заходят ко мне на канал. Но, соответственно, твой бы комментарий остался, я бы на него ответил и на этом бы, я думаю, мы с тобой может быть пришли бы к какой-то ну, точке общей, ну а может быть к общему знаменателю не пришли бы, вопрос не в этом. Я просто говорю к тому, бро, что я не буду допускать на своем канале наличие мата как с моей стороны, так и со стороны зрителей, либо комментаторов под моими видео. Поэтому, ребятки, я не абсолютно не против вашего субъективного мнения, вашей критики, к которой я периодически прислушиваюсь, но я против нецензурной лексики и прямого хамства. Ну, а в том числе против агитации каких-либо и подобной гадости. Итак, ребят, что касается комментария, который был. Мне было закинуто по поводу того, что ДПМ, это ДПМ. И нехрен, типа, рассказывать по поводу того, что ДПМ может быть каким-то разным. И на примере, в частности, Шкоды Т2 27-й вот этого вот аппарата и Проги 46 я хотел бы вам объяснить, ну и в частности тебе, мой любимый зритель, который нахамил мне, э, почему я говорю по поводу того, что ДПМ ДПМ урозен, и что не весь ДПМ необходимо считать таким, какой он есть на самом деле. Смотрите, для того, чтобы понять, о чем я говорю, давайте переключимся на сравнительную табличку, о которой ты мне, товарищ, написал, ну и, коль тебе хочется посмотреть именно в табличине, пожалуйста, показываю табличку, по поводу которой ты мне говорил, что, мол, типа Возьми и сравни в таблице. Сравниваю, смотрите. Прога 46 и шкода Т-27 действительно имеют практически одинаковые ДПМ. И даже чуть-чуть там, с каким-то мизером, пускай на 3%, ДПМ лучше у шкоды Т-27. Пробитие лучше там, короче, то есть, ну... Здесь как бы все понятно, да? Выстрелов в минуту практически одинаковое количество. Даже шкода типа делает выстрелов больше. Здесь тоже спорить не буду. Но здесь есть, ребят, один маленький вопрос и нюанс. О чем я говорил? Я говорил о том, что ДПМ не надо смотреть по той цифре, которая заявляется у вас непосредственно в характеристиках машины. По одной простой причине. Потому что ДПМ он должен быть реализуемый, да? То есть насколько ты можешь реализовать возможности ДПМ. Что такое ДПМ в нашей игре? ДПМ это количество урона, которое в идеальном, в идеальном, ребят, моменте игры танк может нанести в течение минуты. То есть, образно, если вы подъехали к какому-нибудь товарищу, который допустим спит, станете сзади него там, будете ему в корму, в самое мягкое место, закидывать урон, выстрел за выстрелом, производить выстрел, как только перезарядились, таким образом, Шкода, ой, простите, Прога, нанесет 2042 единицы урона в среднем, да, то есть это не точная цифра, а средняя цифра, стоя в спокойном состоянии и 100% постоянно пробивая, как я уже сказал, как только ты перезарядился. Что себе может позволить Шкода? То же самое, один в один. Но только нюанс заключается в том, что на проге 46 реализуемый ДПМ выше. Что значит реализуемый? Это в моменте игровом, в настоящем живом бою, прога 46 стая будет чаще отбрасывать, чем Шкода. Шкода откинет своих три снаряда, которые есть у нее в магазине И она уйдет на перезарядку На целых 16 секунд Ребят, это с учетом того, что есть оборудка И есть амуниция И вот эти 16 секунд на Шкоде Необходимо каким-то образом выжить Особенно если вы находитесь в стычке С врагами, она обладает Плюс-минус такой же броней, как и Прога 46, подвижность практически Такая же, но в эти 16 секунд Ребят, вы не будете отбрасывать А в вас кидать будут И вам необходимо либо слинять куда-нибудь да, то есть скрыться с горизонта и дождаться перезарядки, что является правильным геймплеем на данной машине и абсолютно грамотным решением. Ну а если вы уже находитесь в стычке и бежать вам некуда, вам остается только молиться и крутиться по максимуму, дожидаясь времени перезарядки. И только когда время перезарядки закончится, вы можете начать отбрасывать свои снаряды с промежутком в полторы секунды и опять уйти на перезарядку. За тот же самый игровой период, Времени Прога-46 дозарядит хотя бы один снаряд, и вы сможете кинуть еще урона вашим соперникам. И так будет происходить постоянно. Таким образом, получается, что реализуемый ДПМ у Проги-46, вот этого товарища, выше, чем у Шкоды Т-27. Если вы не до конца понимаете, о чем я говорю, давайте переключимся на девятый левел и посмотрим в отношении премов. Смотрим на КПЗ-70. КПЗ-70 имеет обалденную, ребят, обалденную альфу, которая, ну, в принципе, для девятки суперская. 560 урона. Накидываешь 600, ну вот как бы практически каждый раз, когда бросаешь. Может чуть меньше. Но мне, честно говоря, КПЗ своей альфой нравится до безумия. А там дальше начинается время перезарядки в неполных 15 секунд. Это тоже с оборудованием, с амуницией. И в это время, с учетом его слабого бронирования и крайне редких рандомных рикошетов, в основном только от башни, а в верхний бронелист и в нижний бронелист, тем более, вас будут прошивать просто-таки на ура, вам это время необходимо пережить. И не факт, что до выстрела, до следующего вы доживете или успеете сделать там вместо двух выстрелов три. Вот, вот когда вы сделаете два в замесе выстрела, до третьего вы с учетом за, ну, запаса прочности вы просто скорее всего не доживете. Что же касается К-91? Да, у К-91 немножко другие показатели и это барабан. Но даже на этом барабане на 15-96 считайте 16 секунд с учетом оборудования опять-таки амуницией, вы эти 16 секунд проживете гораздо проще. И свой ДПМ, вот этот вот, тремя снарядами из магазина по 350 единиц альфы, а не по 600, вы реализуете гораздо реальней, чем на КПЗ-70. Хотя, ребят, если вы зайдете на КПЗ-70 и посмотрите на характеристики его пушки, вы поймете, что заявленный ДПМ здесь как бы тоже немаленький, да? Да. Чему говорю? Говорю к тому, что, ребят, не заценивайте машины по вот этой заявленной цифре. Заценивайте машины в реальном бою и насколько вы реально сможете в течение игрового времени набрасывать свой урон. То есть, если вы на КПЗ-70 сможете сделать три выстрела, то с учетом красоты этой пушки, с учетом уровня пробития у этой пушки есть вероятность того, что вы еще и не пробьете никого, а свое время на выстрел вы уже потратили. При этом К-91 с большей вероятностью пробьет вас вашего соперника и нанесет ему урон. Таким образом получается, что хоть у них в целом ДПМ заявленный, я бы сказал, одинаковый практически, да, там, ну, есть разница, безусловно, но плюс-минус одинаковый. На К-91 он более реализуемый. Это единственное, что я говорил. Я умею пользоваться табличками, ребят, но я вам рекомендую, не смотрите на танки сугубо через призму табличенок сравнительных. Перестаньте вы верить ютуберам, которые открывают вам табличку и показывают, что вот, согласно табличке, это танк лучше. Ребят, танк лучше, так когда вы умеете на нем играть, у вас получается, вы получаете удовольствие и вы реально в бою что-то можете. А то, что написано в табличке заявленные цифры, ну это как бы знаете, на спидометре у Деу Ланос, по-моему, там тоже стоит 180 км в час. Но я что-то не видел летающих со 180 км в час Деу Ланосов по трассе. Ну, разве что в руках психопатов и то, я не знаю, наверное, с горы какой-то большой. Короче говоря, ребят, если вы за честность, подписывайтесь на мой канал, я вам гарантирую честность ну и чистоту в эфире это однозначно не пишите пожалуйста хамством дабы я его не удалял на данный момент ребят у меня все всех благ всего хорошего вам мира ну и обязательно спокойствия пока пока